Ученые Казанского федерального университета разработали уникальный метод производства пировскитов. Это вещества, обладающие фотолюминесцентными свойствами. Ранее использование пировскитов в производстве было невозможно, поскольку из-за изменений условий окружающей среды они становились нестабильными. Новый подход к их изготовлению позволил решить проблему. Ученые объединили несколько этапов создания материала в один. Метод они назвали «зеленым» поскольку в результате производства не остается отходов. Мы засунули все в экструдер, получили сразу же гранулы, которые уже пригодны для изделия. Поэтому у нас в первую очередь это экономичный подход. Он легко масштабируем. То есть мы, Процесс экструзии – это процесс, который используется в производстве, ну, в производстве. То есть мы можем нашу методику легко передать, допустим, каким-то заводам, чтобы они это переделали без необходимых каких-то доработок. Ну и мы получаем готовые изделия и минимальное количество отходов. То есть у нас в производстве отсутствуют отходы какие-либо вообще. Область применения у технологии достаточно ограниченная. С ее помощью можно сделать производство светодиодных лент, светильников и жидкокристаллических мониторов дешевле. Все дело в веществе, которым покрывается светодиод – люминофоре. Вот сейчас э, используется люминофор на основе редкоземельных металлов. Это дорого. Э, не всегда универсально, и причем вот мы живем в области, где солнца не так много, поэтому мы всегда находимся в, в среде искусственного освещения. Так получается, что там есть провал зеленой области, и поэтому это очень сильно влияет на зрение, на эмоциональную составляющую. Наиболее лучшая спектральные характеристика — это ближе к солнечному свету. Это как раз таки комбинируя, то есть так, так как мы можем получить свет свечения от красного до синего, мы можем подобрать, сделать так, чтобы у нас был спектр максимально ближе к солнечному свету. Это первое применение вот к таких композитов, это изготовление светодиодов. Помимо значительного удешевления процесса производства светодиодных осветителей и дисплеев, технология может помочь в переводе невидимого излучения, к примеру, рентгеновского «видимое». Основное преимущество технологии – возможность применения в домашних условиях. Все, что нужно – сам материал и 3D-принтер. Статья о разработке ученых была опубликована в научном журнале «Editive Manufacturing». Маргарита Михайлова, Хафиз Гараев, Универньюс.